отрасль На. днем на... будет тренить да будет тренить под тренить кроссфитера да, не важно не важно Все будет тренировать окей те кто умеет опускаться вниз и подниматься вверх очередная тренировка потихоньку наш народ собирается сегодня мы не одни сегодня с нами Телеканал Москва 24, главное, не ошибиться на телеканал телеканала. да. Они у нас есть? Немножко разминаемся, от первого упражнения, которое мы будем делать, подтягивание. Наши любимые. 30% от максимума, 60% от максимума и 90% от максимума. И потом перейдем к основной тренировочке. Нам не дали монетизировать последний ролик, потому что там Серега сидит минуты на фоне Линкенпарка парка и типа правообладатель. Да? Долбун Серега, но ну, такой хороший кадр, он там ноль ну, про мозоль. Да, да, да. <клышко> Красивое видео было. Сегодня будем тренить <клышко> в суперсетах. Мы объединим тренировку стойки на руках и переднего виса. Упражнения будут идти по очереди. То есть одно упражнение для стойки, одно для переднего виса. И все будет 4-5 упражнений на каждое из этих элементов. Упражнение переднего виса будет давать Саня. А упражнение для стойки будет давать я и И. Посмотрим, что из этого получится. Будет грустно. Ну тут, блин, 25 это на разминка, чтобы разогреть вот стяжки, сухожилия, чтобы за запястье разогреть. Потому что если мы будем сейчас на ударик, у там будет большая нагрузка и лучше разогретый Следующее упражнение твое будет, Сань? Для Виса. ну да. С коляном модно. Него... Товскай сейчас. Нельзя коляну... нельзя коляну кадрить сейчас. У меня. А, ну да, чтобы он не травнился. Ну да. почему я это? Думаешь, что, это смотришь, с какой стороны взгляну? Ну что, все знают. Главное, с этой не заходи. Я не хочу на это смотреть. Это мы сразу почему-то решаем. Первое, за, по... подняйте корпусы. Один подход. Один подход. Коленочки согнуты, как это? то Один подход? Я не а, Прямую? Да? Все будет так же, как вчера. Он знает. Я знаю. Колям бы знает, он знает. Я знаю. Кто это слово взяли? Дуся знает! И этот, Возь как его? Саду. Как зовут дурачка этого есть? Дюня Метелкин тоже знает! Обычно поднятие ровным корпусом до половины. На максимум повторений? Обычно в А если я вообще не делаю, Это как ничего не делаешь и сам поднимаешь? Да, оно само. Обязательно прямой хват, да, при этом? Да, верхний, да. Верхний прямой, обязательно. Ясно. Старайся прямое тело, больше плечи назад уводи, когда поднимаешь. Дел... Наше упражнение или другое какое-то? Смотри, как ширина рук такая. На ширине плеч, примерно. Будет комфортнее всего. Как при подтягивании, плюс Стараешься плечами уйти назад и поднять прямое тело. Если тяжело, можешь чуть-чуть подсогнуть, руки будет легче. Это мало. Я уверен, что один... Это... Хач, хач, хач, как хач, плащ, плащ, как терминатор. Вспомним молодость. Шаг назад для контурнападнения. Что ты скажешь? о том, что всего лишь один подход по этому упражнению. пет мол. Да. Саня уже какой-то не Саня, Саня. Взрастили. Гибонов. Машин. Убить. Уже по два, тем более, сделали. Давай пять. подходов. Не, никто не будет пять делать. Будут. Я не буду. Давай, не стойку. Будешь, а мы будем пять делать сначала. Ладно, делайте пять. Удачи. А, стойки, а я следующее подойти. пойду упражнение тогда делать. Какое у тебя следующее? Фиксация. В сумме пять минут. <связывание> Один! Один! Один! Один! Почему <связывание> никто не верит? Один на максимум, Один, все. А это, вот это разогревающий, все. <связывание> Саша, вы пишете 10 повторений по 100... товарищего. Это да. разогревающий. <связывание> Сейчас вы услышите. Крики ваши, стоны, скажете, о чё, так много, может быть, поменьше. Нет, базы не будет, тупо перенес. Он не хочет базы, он говорит, ну, наши да тренировки думаю, будут потом. не похожи на другие, ведь скоро там кубок какой-то хереноборы, поэтому мы будем тренить то-то, то-то. либо еще поделать вот это упражнение, которое... Короче, все, стойку, стойку. Давай, Давай еще один, один подход. Подходит. Подходит. Ну, делать я не буду. О, Ой, да сейчас пять 5 минут в сумме фиксации, ты знаешь, сколько это я подходов? Сколько для тебя это подходов, как ты думаешь? Сколько ты в закрытом переднем висе можешь висеть? Секунд 15? А... 10? А теперь дам нож на 30. Ты ж пресс же качаешь каждый день, но он быть сильным Он сильный он все время напряжен стоял, Все время, он всегда напряжен, я сплю, ну бля А вдруг кто-то сфоткает А вдруг кто-то сфоткает, пока смеешь, а он некрасивый Да, расслабься Показывай Быстро показал, мы твою. Соберите всех, всех соберите. <сус> соберите. всех, у нас совещание. <сус> Семейный сбор. И мы счастливы. Все на сбор. Все по чем нынче? На... Да, по чём? чем? Сбор по чем? Ну, Сколько собираем? По, по тысяче, на Класс, на классные <сус> нужды. <сус> ну там, травушку убрать. Я там. жену пришлю. <сус> Хорошо. Хорошо. Давай, на сбор, хватит резинкой баловаться <соединяющий> да. Ловное место, ловное место Ловное Подожди, я не снимаю Третье это поясница Ага, это дождь усиливается, поэтому говори быстрее а. она, она может промокнуть Не может она просто Сегодня Антон поссорился с Михаилом Да ладно Мы делаем одно простое упражнение, которое вырубает нахрен ноги из стойки То есть если вы научитесь стоять в этом упражнении То если вы просто учитесь распрямлять ноги, вы делаете стойку Многие неправильно пытаются сразу с Махой научиться делать стойку У да, нас да, возникает некие да. прогибы, боли в пояснице, все хренатей не теряют Они пытаются шагать Когда вы учитесь стойку делать, никогда не пытайтесь шагать Хренатей, вы должны вот встать и стоите Не можете встать, вы упали, окей Я вы бы не слушал бы его, ну да ладно Я умею делать стойку, он не умеет Сами решайте, кого слушать Ну стойку я умею Да, умеешь У меня рекорд 52 секунды в стойке, ноги вместе вы просто будете отталкиваться с двух ног и стараться удержать в закрытом... То есть ты делаешь смаха, красава. Я показываю упражнение. Да, да, я понял. Сдел... Нужно еще вот в этом положении задержаться. Да, задержаться, конечно, на первом уровне стойки. Да, на первом уровне. А в чем проблема? Некоторые просто на руки боятся встать. а они ты. сотни отжиманий, чего они это ничего не а значит. А назад завалился, начнем. Вот, да, завалился как назад, падать. что делать? Да, как да. падать. Не назад. А, круто, парни. Короче, короче, знаешь, это... что я вам это это скажу? Делайте. Это алфавит. Буква У. Назревает. Назревает. Нет, Учитель. Чтобы не домахи, и потом ты всю жизнь будешь не домашить. У меня такая же проблема. Давайте. Здесь происходит? Здесь он вам говорит хренобору? <смех> то есть ты чуть-чуть отталкиваешься, и потом пытаешься поясницу уже поднять, и таким образом ты вкачиваешь поясницу Дикого хренобора он впаривает, пацаны, на первом уровне вряд ли сейчас вообще кто-то зафиксируется хотя бы на секунд 5. Ты б... дурак, что ли? То есть секунду. ты даже не объяснил про то, что в такой стойке нужно выпрямить правильно плечи до конца, да? То есть ты не подумал, что у некоторых людей не такие гибкие плечи, чтобы сделать это? Я <с> Вот он только что с нее выжил. Сейчас он покажет лягушку. Покажи лягушку. Когда вот так стоишь? В согнутых руках, Вот, коленки на локтях и вот так. Это упражнение вам поможет хотя бы понять, как балансировать руками, где у вас центр тяжести. Ну сюда Тем временем, пока я развлекаюсь на съемках, Саня вкалывает. И это, на самом деле, второе упражнение на передний вис, смысл которого вы должны в сумме продержать 5 минут закрытого виса подходами на максимум. По лицу Сани вы видели, что на максимум мы не обманываем. Теперь он сидит, плачет. Им остался 20 секунд. Вот. То есть вот такое вот упражнение. Можно на брусьях делать, можно на перекладине. Но задача... Чтобы спина была параллельна земле и удерживать на максимум. И руки прямые. И руки прямые, да. Как Тоха правильно говорит, руки прямые. Ну, прямые. Сейчас уже тяжело, Но и... старайтесь, старайтесь. Уже Давай, после Сань, последний подход. После этого упражнения мы возвращаемся снова к передней стойке на руках и будем делать подводящее упражнение для трессей и плечей для стойки. Будем отжиматься. Байковые отжимания. Так, задницу да выше, еще ближе. Да, еще, выше. Да. еще. Да. еще, да. еще. Да. Вот. Вот О, так. так. Ну вот так. И можно еще ближе. Нет. Да, можешь ноги поближе. Ноги поближе подставь. Да, шагни еще. Еще, да, ну еще. Надо. Выше задницы просто делаем. Да, вот. Либо как Михаил, Либо как Михаил. Но вещь у него ему тяжело амплитуду создать, потому что ноги слишком высоко. А -а -а. Поэтому удобнее делаться скамейки. С камейке неудобно, потому что ноги болят сейчас. Вот такое вот упражнение, руки можешь делать в стороны. Вот, да, ты можешь либо руки вот в стороны. Да, вот это упражнение. 4 подхода, 25 повторений. Тренируете плечи и трицепс для отжимания в стойке. Да, по... Че, э, он далеко стоит, вы мне говорили ближе, надо. <связь> а тем Временно у нас идет крутое упражнение. Один делает уголок, другой поднятие ног. Ну, Миха пресс качал, ему похер. Это, конечно, это не, идеально, не, эффективнее а? было бы, если бы мы вертикально бы делали, мне кажется. Ноги? Да, но это Это да, но там жестко, там плечи. Но, нет, там, ну, там, там, там больше плечи задеть. Но там как бы меньше самое было. Да. Не самое? Пресс-то качал, нет, для меня тяжело будет. Для меня тяжело тоже будет. А потом как, меняемся и делаем наоборот? Да. Ты когда в баскетболе-то придаешь? Ну что, следующий! Сколько у нас есть там бормочек? Порожу потом Саня, говори. Саня сказал, Нет. что это генитоген, это полезно, ребят. Саня еще последний подход на максимум на Брусе, чтобы уже окончательно. Саня сам пошел подписать, и мы все равно сделаем. Мы смотрим, что на раз не смотрим. Ну окей. У нас сейчас, есть заряд. Говорим, значит, Бруси, Антон там. Сколько у тебя 45, да там? У тебя да. там 77. 7, 74, <свят> да. Буквально Не через... расстраиваем Сашу. Бывает через минуту. Все. следующим дублем я вам скажу кто сколько сделал 17, 20, 20. давайте Ой, из сколько сделал 21 сколько сделал 17 5. нет вот сейчас 45 сколько 30, 30. круто это 22. Ой, слушай, ты реально... 60 чувствую на полном надо готовиться теперь я вижу за год и бежать, но ты не сможешь за них устанавливаться потому что от в он в месяц устанавливается ну травма, просто раз, на хуй и умер такой ваши комментарии если скиз бы не болел его, увы, с лета был бы в был бы в По пять. Два за раз. Там, блядь, вообще нужно. Да, все, что не нон-стопом, это бред уже начинается. Там рост. Тупые палец Большой забанил. Окей, okay, собственно, вот такая вот была тренировочка и съемки для надо большой палец телеканала Москва 24. 24. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите вопросы. Хотите отжиматься больше, чем сто раз на брусьях? Приходите на тренинг «Скучный сад», занимайтесь с нами, и у вас все получится. Пока, до встречи в следующих выпусках. вообще с собой не доволен. Тот, кто недоволен с собой. Сахар, ты снимаешь. Господи, тратишь История история воркаута. Хороший баловаться так выдайся? ду ду ду ду ду сейчас дробовик.